Дорогие взгляните на эту прекрасную пару, посмотрите на своих детей. Наверное, вам даже не верится, что они стали такими взрослыми и самостоятельными, но вы прекрасно помните тот момент, когда впервые узнали, что станете мамой. Вы через время и года пронесли домашнего очага. Минут. Сейчас объедини в пламя свечей. А молодой семье я хочу напомнить, что свечу, которую вы держите в руках, следует зажигать каждый год в день вашей свадьбы. И пламя этой свечи. Да и а? А Бог вам счастье. Ну вот и все. Привелась новый сегодня. Браво. Аплодисменты. Ну что ж, а сейчас на этой трогательной ноте. Пусть молодые скажут. Ну что ж, вы готовы? Конечно же, речь никто не готовил. Пожалуйста. Искренние слова. Я, конечно же, хочу сказать всем спасибо, что все здесь. Все довольны, все счастливы. Спасибо моим малым словам. Спасибо твоим малым словам. Я очень счастлив, очень доволен и очень сильно заговорю. как и Макса, и моим родителям. Поддержите, поддержите. Мы тебя любим, Макс. Мы да. тебя любим. Вы прекрасны. Мы вас любим. Поддержите, горько, горько, радость счастье. Поддержите. Наконец-то свершилось. Самая красивая пара.